Мы будем делать сцену рождения, у нас mm -hmm. значит, все уже знакомы уже, да? другу, всех знают? Нет. Yeah. Yeah. А, вы не знакомы? Это Вик, да? yeah. Вика или нет? Нет. Вика фотография прекрасная, yeah. она ну, вот, работает со своими мастерами. Сергей тоже, уже не знаком с mm -hmm. а Сергей, снимать вас, там. мы будем делать такой фильм, там, создание, ну, чтобы у нас была такая полноценная, нормальная работа, чтобы все моменты охвачены. Вот. Потому что творческий процесс не заканчивается только э, исполнением физических упражнений. Да? Это все является процессом творческим. Вот. Все. Все сказал? Сейчас. Вот, дорожка как бы такой какой-то бутербродский. Только поехали. Хоп. Вот что нравится, что как бы сейчас злато работает вместе с ногой. Вик, работаешь вместе с ногой. Вот, молодец, очень хорошо. Да не могу я, я вообще не очень такой красивый сам по себе. Хоп! Дальше раз, разворот. И, и должно быть три позировки. Смотри, стой. Вот она как бы направлена туда, ты направлена в ту сторону. Какие-то, может быть, ты как бы сюда встаешь, и у тебя как бы твои там, какие-то хорошие руки. Да. Ты же можешь даже с волосами сделать свою штуку. Что ты там это? Извини, я не можно не. Я сейчас закрушу, так. Не шут, не а? Я не хочу А, не надо. Даже отпускай руки. Хоп! Немедленно. И, И опять сжимаем А он покрутился, да, Потому уже? Потому что ты перевернулся, А, посмотри. Я понял. Сейчас. Блин, вот прикольно, когда вот так рука, не, не прячь руку. Ну вот хорошо, когда острый локот торчит. А локот больше. Ну это надо напрягаться чтобы. Напрягай. Блин, это Вот так тоже... да, хорошо. Напрягайся, сиди, напрягайся. 5-6. Да подожди. Семь, восемь. Медленно. И сжимай. Оп. И оп. И оп. Хоп. Хоп. Чувствую. Хорошо. Пошла. шик, шик. Вот здесь обязательно сдерживай спинку, цепляешься за меня. Я тебя стараюсь тебя максимально мягко опускать. Сладу пошла. Не бойся. Раз, два. Держимся, скреплены еще. Три. Блин, почему человека спина, ноги? Классно <связано> выглядит. Классно выглядит, необычно. Как бы вроде простая штука а такая как бы из детства. Когда на качелях закручивали друг друга. Юль, блин, Юль, ты что за пауза? где ты, Что за работа? два Совершенно очевидно для меня в этой истории, что я не хотел придерживаться текста, я не хотел придерживаться сюжетной линии э, произведения, потому что это не было самой целью. И, наверное, искать э, нарративного параллельного движения, но в спектакле, конечно, нет смысла и не было такой цели. Хотелось именно порассуждать на тему того, что внутри. А когда ты рассуждаешь на, на тему того, что внутри, то ты, естественно, ориентируешься на свое представление об этом. И твои собственные ассоциации, которые возникают в твоей голове, связанные с высшим разумом, связанные с религиями, связанные с космическим пространством, связанные с космосом внутри каждого из нас, связанные со своими собственными страхами, они уже вырисовываются из собственного опыта, из собственного представления и того прошлого, которое для каждого из нас становится некой энциклопедией собственной жизни. Соответственно, что то, что собирается за время нашей жизни, это все ассоциативно можно выразить на сцене с помощью каких-то решений, к которым мы прибегаем. Естественно, что пластический театр предполагает, помимо визуальных созданных, скажем, эффектов или действий, представляет из себя и хореографический текст пластический, и где каждое движение ты наполняешь неким смыслом. Надо надо гасть, не могу. Ну, короче, все это работает. Видите, сейчас, по крайней мере не цирковой снаряд, а что-то Что другое. Если мы его увидим, это будет цирковой снаряд. Да, да, да. А сейчас мы такой маленький, как будто мы в песочнице действительно играем. Хоу! оу, Фу, давай давить. Воу! Щих! Нога пошла! Хоу! Вот, и между мы же поищем, мы же этот можем поискать, это вообще как бы совершенно, как бы что-то необычное происходит, понимаете? О, ничего не надо, ничего не надо, классный слегок. Я говорю вам, что видите, как он может классно, палка была работать, палка была лишняя, скатился, перекатился, вот и все. Это первый раз он просто. Ну, у меня такое ощущение, что просто вот все равно это ощущение дисбаланса, оно мне все равно остается. Я круто. чувствую, что там нужно еще вот. Вся современная хореография построена на дисбалансе. Никаких нет осей, понимаете? Никаких осей. Ничего нет. Все построено на этом. Поэтому, когда есть такие предметы, это очень здорово. Чем они необычны, чем они менее логичны, тем лучше. А оставляем это скинуть. Появился Воронов, который в нее подкнул страсть, угу. и она уже такая заряженная страстью, и начинается этот дуэт, и она начинает на тебя запрыгивать, а ты не вообще не выпариваешься, чудо, что она ко мне липнет вообще а, отвали, и ты все время ее скидываешь, поэтому как бы она все время на тебя запрыгивает, а в конце она у тебя уже все, и ты уже понял, что все, она и появляется мальчик. Угу. Дядь, сейчас сделаю я... я не могу с тобой не делать Раз, два, три <сми> Здрасте, ничего не понятно Смотри Смотри ти я, я, я на пальцах встаю, я делаю Та -та. две точки Ты еще и пальцами не сидишь, да? Это Вики просто маникюр на пальце. Почти. И... И корпус. И еще немножко плечи Да. Классно, понятно. чуть-чуть. Чуть-чуть движение тела. Да? Все так же. Да? Да, да, Что мы запишем, просто чтобы было понятно. Раз. Два. Три. Раз. Два. И здесь как бы села. Ирония провела. Осторожно ножки. Чем? Бля. Понятно. Давай еще. Заостренные как бы в этих птицах в этом как бы негативе, как бы, в этой агрессии. Задача в чем? Надо с птицей слить. Слить птицу да. можно мне. А почему нельзя да, понимать, может, может быть птицей? вообще его на, на него какие-то класть? Но... И там, в принципе, можно попробовать да. подержать все держать. Не, ну все держать да? прямо нет. Ну, а если. Я я Просто Злата очень хорошо сейчас мы записали, как она классная, она очень здорово шла по этой штуке и очень получилось органично. Есть секрет такой, что злата все делает очень органично. Такая интересная штука. Раз, два, три, семь, пять, шесть, шесть семь, два. раз, два, три, шесть, семь. Два. Сейчас старайтесь, чтобы ровно лежать. Когда у нас переходит рука, лежать старайтесь. Сейчас, сейчас Когда старайтесь сделать, чтобы рука, птица оставалась ровной, чтобы она не стреляла модулей. Давайте Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Раз, два, три. 4 -4. Mm -hmm. Mm -hmm. Ты да нормально. да, вы, да, вы, да, да 4, 4 часа. А, Я давно Кемплер. в кеплер. В жизни кеплер. А, это да. Ну это да. <связываешь> У меня кликуха такая. Окей, okay. куансо. Кеплер Куансо. Это звездочат не Да, а, Депочин. Э -э -э он показывает, что люди иногда, ну не иногда, а как правило, по своей сути забывают. Про самое главное, то есть, ну, все равно самое главное в жизни это семья, да, и любовь, дети. И начинают э, много работать, er забывать про своих близких, о том, что им нужно внимание. И также он своими движениями показывают всякие там присутствие денег, что мы начинаем, думать, нужно. мы начинаем думать о деньгах слишком много и чего, в принципе, было бы и не нужно, поскольку это все-таки просто бумажки. Конечно, они необходимы по, по жизни, да, чтобы жить проще было, но когда у, у человека появляются деньги, ему всегда становится их мало. Чем больше денег, тем больше нужно. А еще с музыкой, то, что -то эти взрывы идут, <свист> <свист> а, а очень бытовая сцена на эти взрывы, и получается, что взрыв происходит внутри. Но что получается, что разрушается семья, и вот этот взрыв ядерной бомбы он происходит внутри человека. <свист> и это так офигенно выглядит, ну просто, я прям сам прям у меня было. И вы когда точно все, вот широта есть, когда он тебя потащил, ты немножко остался со стороны, все время раз освободил их, они сделали, потом пошел сюда. У мальчика постоял, посмотрел на него. Потом увидел, такой, раз снимаешь газу демонстративно, чтобы было понятно, что ты свою вот эту энергию... И знаешь, что мы сейчас делаем? Из гамака не появляйся переворотом. Надо будет сделать, вот ты сел, и ты делай, как будто ты вылезаешь из машины. Ногу вытащил, хоп. Я не могу встать и на этих съехать. Ну, ну, давай так. Давай вот Встал, посмотрю, что... и, как бы, и как будто ты как, хоп, и выходишь оттуда, хоп-хоп, и съезжаешь, хоп. Как будто ты раз там за рулем, жук, повернулся и упал вниз, да, а потом вскочил. Вук. Не нужно делать, все равно тебе там неудобно. Ты там болтаешься, стену бьешь, это гораздо хуже, когда там стена. Да-да-да, я, я главное боюсь, чтобы ее не бить. Да, да, да. Поэтому вообще все. не парься. Все равно там столько действий происходит помимо тебя, по этому методу молока, что внимания туда вообще не происходит. я пока понятие но по идее что она уже да вы, вы, вы начнете а может вы и строите как раз эту спираль я пока у меня в голове еще нет этой точной картинки короче либо вы строите спираль вместе еще помимо либо... спиннера либо спираль уже есть uh -huh. но тогда непонятно в какой момент uh -huh. она есть но, видимо, Ну вообще был такой момент я помню что я район... говорил что я эту штуку ставлю до да. последней да-да-да. А, голова, Как а? Денис или как у Юли? А, три делочки своей деревни. Нет, нет, голова куда у птицы. Выровняет а. туда. Блин, не не а у меня что? А у тебя на понимании чуть чуть попозже просто делаем. Так мы делаем или не делаем. Да, да, да. Давай. Еще раз. Три, четыре. Давайте, три. Три. Три, четыре. Два дурака и один умный. А мы все работаем. А кто-то тормоз. Он все соответствует. А? Он Денис первый или второй. Но я только а я... придел. Сейчас ну, да. 30, я хочу сейчас... спорта. Да. Все напомнили свое время. Кто... Вот так, вот так хорошо, вот так прекрасно, не, не шевелит Изначально я думаю, что хотелось зрителя сделать положительным героем нашего спектакля, чтобы протагонистом спектакля был конкретно зритель, а мы все были бы антагонистами, что мы мешали бы зрителю разобраться в самом себе. Но потом я отказалась от этой идеи, понимая, что все равно в любом случае погрузить зрителя в сам спектакль. Для этого нужно все выстроить таким образом, чтобы зритель оказался интегрированным в этот спектакль. В нашем случае зритель находится очень близко к артисту, да, и поэтому, когда зритель приходит, чувствует уже атмосферу спектакля, во-первых, он погружается в атмосферу переговоров по рации пилотов, летчиков, космонавтов, звучит эмбиан, такой саунд-дизайн, который дает тоже а, возможность ощутить себя уже в каком-то другом пространстве. Весь театр наполняется м -м, уже неким состоянием. И когда тебе выдаются на входе еще и очки, ты садишься в этот зал и погружаешься в атмосферу а, сначала космического пространства, потом оказываешься в замкнутом пространстве каждого персонажа. Но в этом случае мне кажется, что зритель ощущает себя одним из нас. Юра, хотелось... ну ты зашел! <с anchor> ну ты зашел! <с grouping> Поздравляю! С Поздравляю! <р Acholet> прекрасная премьера! Поздравляю!